С вами полковник МакГрегор, который с нами сейчас. Какова стратегия? Путин атакует атомную станцию. Какова стратегия этого? Напугать мирных людей? Стратегия не была напасть на станцию или напугать кого-то. У русских с самого начала был подход избежать повреждений сети энергоснабжения, коммуникаций или чего-либо необходимого, например, водоснабжения. То, что мы видим, украинские войска укрылись в городских центрах, потому что у них нет мобильности, поддержки с воздуха, логистики и снабжения. Они сейчас укрылись среди мирных жителей. Точно такая же тактика, которую мы видели на Среднем Востоке, когда мы наступали на исламистов, которые использовали людей в качестве заслона для того, чтобы остаться в живых. Это то, что мы видим сегодня. Население используется для того, чтобы предотвратить уничтожение украинской армии. Вы думаете, Путин сделает из Украины Грозный? Грозный был в столице, как ее, в мятежной республики. Он ее уничтожил, когда мирные люди оказали сопротивление. Он уничтожит Украину? Нет, абсолютно неправильно. На самом деле он старается захватить Украину без разрушений. На самом деле мы видим очень мало разрушений, намного меньше, чем мы сделали в Ираке в первом и 2003 годах. Я думаю, они просто окружают украинские войска, и они уничтожаются. Это необратимо. Мистер Зеленский оттягивает необратимое в надежде, что ему мы ему поможем. Мы не собираемся ему помогать. Президент Байден четко об этом сказал. Вы думаете, его конец близок? Конец этой фазы случится через несколько дней. На самом деле, я думаю, что первые пять дней российские войска были слишком аккуратны, но они это исправили. Я думаю, что через десять дней это все закончится. Вопрос в том... Что будет делать Зеленский? Русские очень четко заявили, что они хотят нейтральную Украину. Это уже могло закончиться несколько дней назад, если бы он согласился. Потом можно было бы прийти к согласию по границе. Восточная часть Украины в русских руках сейчас. Но повторю, русские не захватывают территорию, они уничтожают украинскую армию. Полковник, по-моему, вы не поддерживаете Зеленского. Я думаю, Зеленский марионетка. И он подвергает огромную часть населения Украины опасности. Честно говоря, большинство информации из Украины — ложь, разоблаченная за 24-48 часов. Все эти рассказы о захвате аэропортов, все глупости, этого не было. Он не герой, который встал за свободу своих людей. Вы не думаете, что он герой? Нет, я не вижу ничего героического в этом человеке. Я думаю, самое геройское, что он может сделать, это спуститься на землю из облаков, сделать Украину нейтральной. Это не так уж плохо. Это было бы хорошо для США и России. Это создать буфер, который хотят обе стороны, но ему говорят держаться, это трагедия для украинцев. Я не согласен с вами, полковник, но, несмотря на это, мы посмотрим, что случится. Даглас Макгрегор, крутой парень. Спасибо вам, сэр. До свидания. До свидания, Стюарт.